Ребята, всем привет! У нас сегодня новая тема, которую мы разберем. Она называется ⁇ Время, пространство, материя ⁇ Можно еще добавить через рождение души. Именно почему через рождение душа, души станет понятно после разбора вот этого ролика. Здесь будет новая информация, будет информация, которая дополнять будет старую информацию, поэтому... Первое, с чего хотелось бы начать, это со времени. Почему? Потому что именно восприятие наше, восприятие, восприятие человеческое времени, оно в основном идет с точки зрения линейного восприятия. Но при этом при всем есть три позиции восприятия времени человеческое, то есть линейное, потом восприятие души и восприятие Бога абсолюта ну, можно сказать, духа. Да? Если мы уже говорили в прошлый раз про дух, то здесь э, тоже дух является квинтэссенцией сбора, и, соответственно, у него времени нет. Первое время у нас очень легко воспринимается. Это мы и рождаемся, потом мы взрослеем, потом мы умираем. То есть от э, прошлого к будущему. То есть вот поэтому оно и линейное, и только в таком порядке. Второе восприятие. Это восприятие отсутствия времени, но присутствия хронологии. И для души это именно так. Почему? Потому что сама по себе душа она бесконечна. То есть она не умирает, она не рождается. Ну, Этот вопрос мы тоже сейчас разберем. На самом деле, с точки зрения нашего восприятия, конечно, она умирает и рождается. Да? Если так вот говорить. Но с точки зрения абсолюта Бога Духа это, этого не происходит. Поэтому восприятие с точки зрения души времени, оно почему идет хронологическое, потому что душа она сама по себе выбирает в каком порядке ей поступать. И та хронология, про которую мы говорим, она выбирается душой, и этот выбор он осуществляется благодаря тому, какой, за каким опытом она идет. То есть какой опыт душа хочет пройти, какой опыт она выбирает, и под опыт, соответственно, должны подходить определенные условия. Так вот, выбор условий, естественно, он состоит в каком-то времени, ну, с точки зрения нашего человеческого восприятия. Потому что если душа вначале захотела полетать на каком-то самолете, которого еще нету, он будет в будущем, да, но ей уже сейчас хочется первым шагом сделать, то, соответственно, она имеет абсолютную свободу выбора. И она пойдет в будущее. Потом ее заинтересовали что-то, что находится в нашем отношении, в прошлом, она идет в прошлое. И потом то, что может дать наше время, она идет в настоящее. То есть на самом деле вот порядок для души, он идет абсолютно по-своему. То есть он ни к чему не привязан. Он привязан только к желанию души и к тем выборам, которые она делает. Третья позиция, третья позиция божественная, третья позиция это позиция абсолюта, и эта позиция она себя понимание все происходит одновременно, то есть все одномоментно. времени как такового нету. И пояснить легче всего будет ну с точки зрения восприятия человеческого на примере горы. Разберем вот эти три позиции, которые мы уже разобрали. Первая позиция человеческая линейное время, да за тот выбор, который мы делаем как душа, когда мы идем в воплощение, мы можем пройти определенную дорожку. То есть, если представить себе гору, да, то на горе мы можем пройти один путь, который мы выбрали. Вот этот путь он может быть любой. То есть мы, когда идем в тело, мы предусматриваем, как мы хотим пройти. Но на самом деле, когда мы находимся уже сосредоточенными на теле, когда фокус внимания души именно сфокусирован на теле, то в этот момент времени, в этой комбинации тела и душа, мы можем выбирать ну, свой путь, который даже мы могли не предусмотреть, если мы себя плохо знаем. Ну, как, как душа, да, то есть душа, она может предусмотреть любые условия, если она может предусмотреть. А она может предусмотреть только тогда, когда у нее уровень осознанности повышается и стоит на определенной высокой планке. Тогда она может ну, чуть ли не со 100% знать, как она поступит, когда она будет уже как душа сфокусирована на теле и тело будет выбирать. Вот. Но мы сейчас говорим про вариант, когда еще не слишком высокая душа, а такая средняя душа, которая воплощается здесь на Земле. Так вот, здесь мы на самом деле можем выбирать очень разные. Варианты того, как мы будем в воплощении проходить. И один из этих вариантов это будет, например, пройти по прямой. Да? С точки зрения горы мы идем по прямой. Вот мы прошли от э, подножия горы до какой-то высоты. Кто-то старше, кто-то младше, то есть кто-то умрет, когда будет уже старичком, кто-то умирает в детстве. И вот здесь надо понимать, что это не суть для души, суть в том, что пройден какой-то путь. Но он один. С точки зрения души, когда она переходит из воплощения в воплощение в разных телах, да, в разных пространствах, она получается вот эту гору, она берет и в хаотичном порядке, в каком хочет, она идет по всем дорожкам, которые есть на горе. Да, то есть она изучает и фактически, это знаете, как карта рисуется, когда Колумб ехал, да, вот он раз приплыл. Какое-то место он на карте поставил, что вот есть такая территория. И здесь происходит то же самое. То есть, когда душа очень много происходит в в одном и том же месте, она знает уже карту, скажем так, того места, которое есть. То есть, те законы, те порядки, что окружать тебя будет, да, в какое время. Вот это все накладывается и становится понятным для души, то есть ее опыт вот этого места, времени, пространства, образно говоря, да, оно становится понятным. То есть понятным с точки зрения всех законов и с точки зрения самого места. Если же мы говорим дальше про абсолют, про Бог, это то, что самое непонятное для нас, то есть у Бога, у абсолюта это квинтэссенция того, что происходило, происходит или будет происходить в каком-то ну, месте. А это место, образно говоря, абсолют. Да? То есть, если мы берем вообще квинтэссенцию всего, то это абсолютное место, которое включает в себя все места пространства и время. Если мы говорим про восприятие времени Богом, абсолютом или Духом, да, то этого времени нету, как мы уже сказали. И почему нету? Потому что э, вот описанная первая позиция и вторая позиция, да, она уже включена в, в горе. Можно сказать, что если... Со стороны человека это просто определенный путь, со стороны души это сбор путей, да? а с точки зрения Бога Абсолюта это сама гора. Вот так можно описать очень коротко, да, что такое время с точки зрения позиции человека, души и Абсолюта Бога. Итак, ребята, здесь, мне кажется, мы уже разобрались, да, идем дальше. Время напрямую связано с движением, то есть пояснить сказанное можно при помощи двух позиций. Первая позиция, ну, назовем ее время есть. Да? Время появляется, когда происходит перемещение энергии из одного состояния в другое состояние. Ну Можно сказать, что или перемещение материи из одного места в другое место. Этот пункт он, на самом деле для нашего человеческого восприятия очень понятен. Вторая позиция времени нет. Это когда все, что есть, заключено в одной точке и не меняет свое место расположения. В этом случае и не меняется энергия, соответственно. Этот пункт относится к восприятию абсолюта, Бога, Духа. Движение напрямую связано с жизнью, а она связана с наличием души как таковой. Душа рождает мысль, вопрос, через который происходит движение, а через него рождается, ну, можно сказать, абсолютно все. Душа в этом процессе, она является создателем. Мы про это говорили уже в прошлом материале, про это просто напоминаю. Давайте на простом примере я вам постараюсь показать, каким образом душа является создателем, даже тогда, когда она фокусируется на человеке. Но на самом деле потом этот процесс мы перенесем на более высокие уровни, да, на уровень души и на уровень духа. Ну, на самом деле, начнем именно с давайте, создания велосипеда. То есть, вчера велосипеда не было, его не изобрели, завтра его изобретают. Вот так вот, вот это изобретение, оно в абсолюте тут же проявляется. да? То есть, оно проявляется с точки зрения времени, которое было потрачено на него, с точки зрения времени, которое этот велосипед может донести от одной точки ко второй точке. Естественно, пространство здесь задействована и материя потому что из материи он состоит то есть здесь видите получается информация материя пространство и время да то есть все все вот эти процессы они задействованы в каком-то виде вот этот велосипед он ушел в абсолют где ну условно говоря его никогда не было и если оно уходит в абсолют то это знание оно становится открытым абсолютно во всех временах и пространствах. То есть от самого времени, когда еще первый листик упал на Землю, до, до времени, когда уже Земли не будет как таковой. Вот. Но почему тогда можно спросить, почему этим знанием нельзя было воспользоваться раньше? Но дело в том, что душа, она тоже растет в своем уровне развития, и до определенного момента она просто не может задавать определенные вопросы. Сама душа мы говорили, я сейчас напомню, да, что она. Развивается только при помощи вопросов. То есть, тогда, когда она умеет задавать вопросы, это происходит внутренне или действительно прямо в виде вопроса, тогда происходит вот этот рост. Так вот, мы теперь понимаем, да, что появившись в абсолюте что-то, оно остается там навсегда, и при этом оно расходится во всех временах и пространствах, хотя бы потому, что времени как такового в принципе нету. То есть, так как это все происходит одномоментно, то эта одномоментность она проявляется везде. Так, дальше. Давайте разберем, каким образом душа рождается и как с ее рождением вообще появляется сразу же и материя, и время, и пространство. Да? Начнем с того, что представим себе, что абсолют до рождения души это просто абсолютный потенциал, в котором может появиться все что угодно, но оно может появиться только тогда, когда есть сторонний наблюдатель. Первый фактор, да? И второе, когда этот сторонний наблюдатель начнет каким-то образом что-то мыслить, задавать вопросы, действовать, да, и при этом тогда будет это появляться. Ну, скажем так, само, само появление мысли с точки зрения души – это уже есть действие. Но откуда появляется душа? Знаете, вот здесь не так просто сказать с точки зрения нашего восприятия. Почему? Потому что… Наше восприятие, оно воспринимает, что самолет в пустыне не может просто так появиться, или даже не в пустыне, а не может он появиться, вырасти как гриб с мусора, с которого, по идее, есть там на мусорной свалке всякий металл, да, пластик, стекло. Но надо таким образом, чтобы это все взаимодействовало, чтобы появился самолет. И вот с этой точки зрения шанс нулевой. То есть вариант того, что он может на свалке появиться самолет нулевой, но с точки зрения абсолюта именно того потенциала, который он в себе включает и времени, которое появляется только тогда, когда появляется душа, этот самолет он может появиться и он мало того, я вам скажу, он не может не появиться. Объясню почему. Не важно, сколько времени пройдет, прежде чем первый там, потенциал столкнется с другой частицей, и когда произойдет такой конгломератик вот этих потенциалов, да, потом пройдет не опять же, неважно сколько времени, миллион триллионов лет, да, уже вот эти вот две ячейки могут слиться вместе. Так вот, из потенциалов первое, что рождается, это сознание. То есть душа, рождение души с точки зрения человеческого восприятия начинается с рождения мыслей. А мысль первая, я ее очень хорошо помню, она звучит ⁇ я есть ⁇ И вот самое интересное, что это даже, если берем абсолютно ничто, абсолютный вакуум, где вроде бы ничего не было, но и появляется первая мысль о том, что э, ⁇ я есть ⁇ то есть начинает эта мысль понимать, что она-то существует, еще материя даже как таковая не задействована, да? но мысль, хотя она уже материальна, поэтому здесь можно сказать, что э, вот это материальное, с точки зрения нашего восприятия, оно зарождается уже даже здесь. И когда первая душа, у нее возникнет мысль через определенное количество времени о том, что а есть еще кто-то, кроме меня, вот эта мысль, она зародит возможность, чтобы из такого же потенциала, бесконечного потенциала, который есть в абсолюте, зарождается другая душа. Но она зарождается гораздо быстрее, скажем так, да, чем зарождалась первая. И уже не случайным образом, а потому что первая душа явилась, скажем так, создателем. То есть ее мысль создала э, возможность, чтобы эти потенциалы сцепились и появилась вторая душа. Рано или поздно эта душа, э, она начнет осознавать, что я есть, есть другая душа, потому что она получит ответ и начнет понимать, а как я могу проявляться? То есть есть ли еще что-то, кроме вот того, что есть я, как то, что понимаю, что я есть? И вот неважно, сколько времени для этого понадобится. Эта мысль уже может зарождать, по большому счету, всю материю, которая только есть. Ну, в моей книжке Капля памяти кто читал, тот поймет. Я рассказывал историю о том, как я захотел прямо представить себе место, планету конкретную, да, и потом встать на ней. И у меня был вопрос: на тот момент времени, когда книжка писалась, я не мог на него ответить. То есть я стал на этой планете, было все то же самое, что я придумал себе. Да? И У меня зародился вопрос. Я понимал, что эта планета, она существует, но я подумал, я смог придумать эту планету только из-за того, что она была, или она появилась вследствие того, что я ее придумал. Тогда я не мог ответить. Сейчас я точно знаю, что на самом деле это все взаимосвязано. То есть как только душа моя захотела представить себе планету, это уже планета, она образовалась. Но из-за того, что этим все не закончилось, и я захотел поприсутствовать на этом планете, прям побыть на ней. Далеко-далеко, задолго до этого, да, конгломерат газополевого облака, образно говоря, начал рождать вот эту планету, прошли миллиарды, триллионы лет, и она появилась к моменту, когда мне э, надо было на ней уже побывать. Именно в таком виде, именно вот чтобы там было все так, как я себе представлял. Поэтому здесь можно сказать, что именно душа, она является тем фактором, при котором зарождается все остальное. То есть душа ⁇ это создатель которая имеет абсолютную свободу выбора, и мы являемся создателями. Только мы можем, там, образно говоря, кривой горшочек слепить, да? а вот для того, чтобы ровный горшочек слепить, это надо время, это надо навык. Вот точно так же и душа. Она проявляется, первое проявление может быть кривоватым с точки зрения нашего человеческого восприятия, но именно вот это вот даже первое проявление, оно является промежуточным элементом, когда душа может дойти до высокого уровня, и вот то, к чему она стремилась, будет очень качественно. Ребят, ну я надеюсь, что на самом деле здесь уже все понятно, да, идем дальше. Дело в том, что я не читаю о подобном, поэтому если эта информация каким-то образом где-то пересекается с теми знаниями, которые вы получили через книги, через какую-то другую источник информации, то поделитесь, мне это будет очень, конечно, интересно. Что касается Души, то для нее время, материя, пространство являются возможностью, при которой она может исследовать вот это самое единое целое. И познавание этого единого целого Душой и осуществлять по большому счету, только ей может осуществляться. Именно она способна фокусироваться на любой частице того, что есть единым целым, и причем как в микромасштабе, так и в макромасштабе. Кстати, если говорить о микро- и макромасштабах, то с точки зрения божественно-духовной составляющей, к уже ну, вот этой пройденной теме, которую мы раскрывали, да, где Бог проявляется через душу, можно добавить, что душа, которой удалось осознать хотя бы на миг, что есть такое единое целое, в этот момент она является фактически Богом, который напрямую не вмешивается, но сознает абсолютно все, что происходит почему это происходит и почему именно так это происходит. Также душа в этом процессе, она осознает себя частицей вот этого единого целого. Это немного о микро- и макромасштабах, поэтому идем дальше. Если душа фокусируется, неважно, на чем, будь то это время, материя или пространство, да, то она автоматически становится сторонним наблюдателем, про которого мы уже сказали. И через этот процесс душа раскрывает возможность любой отдельная частицы единого целого осознать связь с другими частицами, которые, опять же, есть в едином целом. Через этот процесс формируется и проявляется Дух, Абсолют, Бог и все то, что они включают в себя, ну, то есть квинтэссенцию того, что они включают. И зарождение всего из ничего тоже является частью этого процесса, и хотя все формируется из потенциала при помощи Души, но оно закольцовано на Боге и Абсолюте. Знаете, этот момент можно сравнить с фразой, когда говорят про курицу и яйцо, да, что раньше родилось. И поэтому, возможно, сразу это непонятно и не ложится в виденную картину там, мира вашего. Но с учетом сказанного в начале, где я проговаривал пример вот этого велосипеда, можно сказать, что это будет в общем-то для вас уже и понятно. Другими словами, раз оно есть, значит, не могло не быть, не могло не появиться. А если хоть когда-нибудь оно появилось, то оно было всегда, так как с точки зрения Абсолюта, Бога, времени, как я уже говорил, нету, и все происходит с позиции одномоментного. Знаете, здесь можно сравнить со знакомой всем фразой про курицу или яйцо, да, кто раньше появился, но на самом деле, рассматривая этот процесс с точки зрения Абсолюта, Бога, да, надо понимать, что все происходит одновременно. Поэтому курица и яйцо появились также одновременно. Но для того, чтобы это могло появиться, скажем так последовали определенная механика, которая проявилась из потенциала к тому, что мы называем материей. Ребята, ну вот в общем-то и все, что я хотел на сегодня рассказать по этой теме. Тема, конечно, она не маленькая, и по большому счету именно через ваши вопросы, которые вы сможете задать на встрече с вопросами-ответами, и мы продолжим разбирать эту тему, так что записывайте. Ну а пока до встречи.